стояком иди домой. Да? Советский Союз развалился, остался один, и то там одно крыло только, понимаешь, и туда приезжают эти э, дети богатенькие. Друзья звоню в там спрашиваю, как там у вас, что, они прям, бля, мы вообще ничего не замечаем, у нас все живут, как и до этого жили, да, когда специальная военная операция, после был нам, мы с казахами так же общаемся, и нам никто ничего не говорит. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы откуда? Германии. А меня Егор зовут. Я из э, города Новая Ладога, недалеко от Санкт-Петербурга. Э, меня Дима зовут. Давно из в Германии? В Германии Дим? между 22 года. Ух ты! Прикинь, прикинь, я... о, кстати, про Германию. Я буквально э, со, совсем недавно, несколько минут назад, общался э, с мужчиной из Польши, который дальнобойщиком работает. По Германии гонял. И говорит, в в Амстердаме за 50 евро 20 минут и телки дрочат. Вот такой рассказал. 50 евро джерков у них стоит. Я не знаю, видишь, Амстердам это Голландия, да? Да-да-да. Германии я не знаю, не пользуюсь, но я думаю, наверное, так же, да? Это... Я думаю, да, такие цены... Так, знаешь, знаешь, что самое угарное? Я подохуел с этой информацией, такой думаю, ну, допустим, да, ну бордели, легализация, это все, все мы слышали про Амстердам. Но потом, когда я его попросил перевести это в злоты и рассказать, может ли он с это, с дамой сходить в ресторан на эти деньги, он говорит, это выходит, по-моему, короче, неплохой ужин в ресторане по, по их э, польским деньгам в злотах. По-моему, это 200 ну, это... или что-то в этом районе. Так... Нет, смотри, у нас... Да, можно я тебе так скажу? У нас, смотри, вот мы, допустим, у меня жена, двое детей. Мы, если идем там в китайский ресторан или там в турецкий, uh -huh. да, здесь, в Германии, мы тоже где-то там в районе 50-60 евро на нашу всю семью, да, оставляем в ресторане. Это там каждому по блюду и этот эм, ну и по напиток да но... каждому вот да и вот так если даже это в Германии а в Польше тем более если это такие большие деньги но ну, я знаю допустим раньше когда у меня жены еще не было когда я вот этими борделями пользовался и то я там по раз его знаешь там по, чисто по приколу да а с пацанами и это то, то там так, вот 20 минут и баба делает все, что ты как захочешь, то mm -hmm. она тебе подрочит, миньет, или палку кинуть, или все вместе, как, как ты захочешь, но 20 минут. Если ты не успел, или доплачивай, или со стояком иди домой, да? Хуя себе. Вот такая... не, у нас да -да. тут вообще нет такого, у нас все почасовая, почасовая. Да, да, я в курсе, я в курсе. А здесь 20 минут и все, да? Потому что есть, они то, здесь... То, то есть, э, прикинь, ну, прикинь, надо подходить уже подготовленным, настроенным на вот определенный э, это, их э, тариф. Да, да, да, да. Это капец. А если ты, допустим, в основном же ты э, такое дело делаешь бухой, да. я так считаю, да? вот, я... И, блядь... Там тебе 20 минут, ты только понял, что происходит за 20 минут, а тут уже все выходить надо, да? Угу. Э, это, это дорого, очень дорого все, да? Конечно, есть дешевле. Есть такие точки, где их очень мало. Вот в моем городе я знаю одну точку, где просто бабы стоят там, э, как тебе сказать, в промышленной зоне где-то, да? Угу. И то там такие бабы... я похер, какой бы пьяный бы не был, я бы туда не залез. Понимаешь? Там, ну, до того... У... Или спидозные какие-нибудь стоят, или там, я не знаю. Ну, короче, это тупо опасно идти к таким бабам. А они стоят в промышленной зоне, потому что э, здесь этим э, грузовикам нельзя после там 9 часов вечера, допустим, ездить. Да? И они всегда... Э, или им, допустим, нельзя больше 10 часов куском ехать, uh -huh. понимаешь, если ты выехал, вот 10, 10 часов ты проехал, все, тебе надо 8 часов сделать паузу, я точно время не знаю, чтобы не соврать, ну примерно так, да, вот 10 часов ты проехал, тебе надо 8 часов сделать перерыв, чтобы ты поспал, отдохнул и поехал дальше, потому что аварий очень много было, uh -huh. и то аварии эти, эти были, потому что вся Германия, она в автобанах, и все вот эти поляки, румыны, там, литовцы, они сюда приезжали и здесь как бы развозили все, ну, как бы эти товары, да. И они там работали, я не знаю, по, по 20 часов куском, засыпали на дорогах, тут столько аварий было, да, много. Поэтому они так сделали. В каждый грузовик поставили такой аппарат, он записывает движение этого, и, короче, если менты тебя останавливает, они берут такую там листочек, это все записывается они берут, смотрят, ага, нарушил ты или нет, да, если ты нарушил, тебе штраф. Ну и факт то, что вот эти бабы, они стоят, как эти, э, э, блядь, уже по-немецки хотел сказать, грузовики, в общем, они ездят, им надо делать паузу, они заезжают вот на такие... Это промышленные зоны, там очень много места, можно сказать, дороги пустые, парковаться можно бесплатно, да, потому что там никто не живет, машин нет, и они там останавливаются и ночуют всегда, да, ну и тут бабы как раз, получается, да, стоят, можно еще и себе кого-нибудь пригласить. Там, конечно, намного цены дешевле, да, чем если, я не знаю, ты пойдешь в такой бордель официальный, так что, как-то так. А чем сам то занимаешься? Э -э, вообще работаю или что? Да. Э -э, работаю простым рабочим, ну как простым. Я учился на это. Слезер, наладчик, в общем. А, красавчик. У нас, да, у нас машина, э -э, это фирма. Эти токарные станки, такие они, как сказать, автоматические, да? А -а -а им программу задаешь и они этот сами там э, сами точат детальки и люди они этот операторы они смотрят чтобы там как бы все шло нормально да и, и если у них машина ломается то они потом звонят мне ну или как нам короче плесарям, и мы приходим и делаем эти машины для этого надо три с половиной года учиться ого да а так вообще давно в Германии? 22 года. Откуда переехал? Мы из Казахстана, а -а -а. Карагандинской области. Но сейчас там вообще что-то смотрю в Казахстане, как, не знаю, это, хрень какая-то происходит с казахами, да, это вообще ужас. Друзьям звоню в Казахстан, спрашиваю, как там у вас, что они говорят, бля, мы вообще ничего не замечаем, у нас все живут как и до этого жили, да? Когда специальная военная операция, говорит, пофигу, на, мы с казахами также общаемся и нам никто ничего не говорит. О, кстати, а вот так да, посмотришь там. Типа... Поставлю, как говори, молодец, говорит. молодец, подкинул идею, поставлю себе Казахстан, сейчас с ними... да, что расскажу. Да-да, я вот так в Ютубе тоже блогеров смотришь там. Очень много казахов попадается, и они начинают там, я не знаю, вот вы русские такие, там, Советский Союз, блядь, мы всегда были под ваш, вашей колонией и все такое. Бля, я вообще в шоке. Я просто знаю, понимаешь, мне обидно. Я, мы, я жил в городе, у нас тогда, на тот момент, в 2002 году мы уехали оттуда, и... Это, в 2001 даже. У нас был завод пятый по величине во всем мире, металлургический завод. Uh -huh. Пятый по величине, прикинь, они делали все, там и трубопрокаточные, там и шельди, ну все они делали, да. Блять, Советский Союз развалился, все, все стало, абсолютно все. И они продали это все индусу который в бывшем Советском Союзе там все поступал, он в Украине все эти, вот, или много металлургических заводов купил. В Казахстане считай, поскупал, да, все. И мы сейчас, вот я здесь в Германии живу, мы покупаем, до этого работал на фирме, мы лазарем жесть вырезали, да. Ага. Ну, жесть и там вырезает лазарем всякие детали. Мы по получали от, от этого завода материал, можете представить? И сейчас то, что мы получаем на этой, на новой фирме сейчас, это, для токарных станков материал, тоже все от этой фирмы. Блин. И вот так вот подумать, был Советский Союз, все шло, все абсолютно, этот завод шел, все получали деньги, все было нормально. Развалился Советский Союз, пипец, у меня там папа работал, он там, по-моему, полтора года или что, вот как Советский Союз развалился, ему ни копейки не заплатили вообще зарплату. И я вот так вот думаю, какая колония, если бы была бы колония, да, вот Советский Союз ушел бы, вы бы хотя бы это сохранили бы все, что у вас было, а вы даже это не смогли сохранить, вы все продали. У нас в городе очень большое озеро было, да, ну как водохранилище. На нем, ты не представляешь, 13 пионерских лагерей было. Ни хера себе. 13 пионерских лагерей. Из этих пионерских лагерей, вот как Советский Союз развалился, остался один. И то там одно крыло только, понимаешь. И туда приезжают этих э, дети богатеньких, у кого бабки есть. А раньше это все было бесплатно, понимаешь. Там все, кто на заводе работали или на других фабриках, у нас там мама на молокозаводе, у нас молокозавод в городе стоял. кардитный завод стоял, там тецы, ГРЭЦы, все. короче, все было из-за этого большого озера, да. И все вот как э, родители, то что работали, они могли пол, этот э, взять как путевку в этот лагерь пионерский, и мы просто тупо там на, на два месяца или на полтора, я уже не помню, в лагеря в эти ехали, да. А сейчас все, все развалилось, там блогера одного смотрю, он в этом городе живет, он ездил снимать, там вот как эти здания стояли, они, вот как мы оттуда уезжали, так они до сих пор так и стоят, из-за... Одного лагеря они сделали Дружище, Спасибо, спасибо спасибо тебе за э, рассказ. Я побегу, мне надо еще и в, это, в туалет отойти. будет а, культуры, да, без не проблем. не попрощаюсь перед этим, я пошел <laughs> по нужде. Давай, да, да, все. счастливо тебе. Давай, пока.